Mm. <music> 22 апреля свой день рождения отметил бы российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель российской социал-демократической рабочей партии большевиков Владимир Ульянов-Ленин. Во многом фигуры его противоречива. Одни считают, что его роль в истории исключительно отрицательна, другие, что это один из наиболее положительных гений в истории человечества. Но вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, ни у кого не возникает сомнений в том, что это и личность исторического масштаба на пятый день после смерти владимира ильича 25 января 2024 года валерий Якович брюсов выдающийся русский поэт написал совершенно искреннее стихотворение в котором ну, смысл которого примерно сводится к тому что э, пожалуй только вот рядом вот с этой личностью могут стоять например там времена Атимы или времена эпохи возрождения Советский Союз 8 восьмичасовым рабочим днем признанием гражданского избирательного права для женщин ликвидации безграмотности дал сигнал, на который сразу же откликнулись Европа и весь мир. Советский Союз во многом изменил структуру мировой экономической системы. Одной из стран в мире, где почитают Ленина, считается Китай. В Китае про Ленина почти все знают. Неважно, дети или там бабушки, взрослые, школьники, все знают. А, но... Считают, все считают, что Ленин – он великий российский э, революционер. В Китае тоже есть это место, улица имени Ленина. И есть эта маленькая библиотека, я знаю, тоже имени Ленина. Раньше Ленин здесь учился, и значит, университет необычный. Казанский федеральный университет тесно связан с именем Владимира Ульянова Ленина. В 1887 году он поступил в тогда еще императорский Казанский университет на юридический факультет. Именно Владимир Ленин был лидером Октябрьской революции. Ленин – это фигура очень важная не только для истории России, для судеб России, как прошлых, так и настоящих, которые очень глубоко это перевернули. И в Китае, и в Индии узкая революция, еще повторяю символом которой был Ленин, она оказалась своего рода символом возможностей даже того, что большая, но гнетенная западными странами нация с древней культурой, с мощным потенциалом, она сможет сама решать свою судьбу. Сторонники мнения о положительных последствиях этого события считают, что благосостояние людей повысилось. Появилась бесплатная медицина, образование, страна вышла из кризиса и стала развиваться. Но при этом надо понимать, что все это достигалось большими жертвами, которые попали в жирноватого того времени. Основным лозунгом тех лет была цель оправдывать средства. Анна Глазунова, Рустем Садриев, Универньюз.